Всем привет, сегодня 29 августа 2014 года, мы рыбачим на Ерташи вблизи моста. Поймали Чебаков, Ершей, да, мы уже пожарить успели на, на фольгу И вот я поймал окуня, окунь этот, примерно метров